Это зрение, особенно сейчас, когда мы очень, очень нуждаемся. Наша век привел к тому, что мы с детства сидим у компьютеров, телефонов, ноутбуков, у каких-то, у какого-то дневного света, который тоже иссушивает роговицу. И получается вот это старение вот этого верхнего слоя, которое принимает на себя все блага вот эти все факторы нашей цивилизации. И все, как бы говорят, вот эти с глазами проблемы очень сильно помолодели. Но там еще другая проблема, что вот это вот, допустим, катаракту, ее невозможно делать, когда она еще, когда она, говорит, не застарела, то есть как можно больше не наросло. И другой момент, очень коварная такая болезнь, которая называется глоукома, это внутриглазное давление, которое практически на 90% мы его не чувствуем, его невозможно диагностировать и в какой-то прекрасный момент оно может вас огорушить точно так же как инсульт как у некоторых вроде все было нормально откуда что взялось вот точно так же и с глазами происходит тогда получается трофей зрительного нерва разрыв сетчатки и все проблемы когда человек пытается восстановить лишь бы не стать инвалидом по зрению чтобы человечество так сильно не страдало, у нас есть сейчас виафтаны диафтанах у нас хорошие примеры по виафтанам. это когда допустим сейчас мы вот вспоминаем женщины пользуются конечно очень хорошо вот это напряжение глаз песочек когда иногда выходит вот, допустим некоторые бывают вещи что вот мы капаем капаем а потом раз и как-то как, как пленочка сходит это я вот уже напоминаю тем что у нас нет побочных реакций нет побочных этих но сам процесс очищения происходит но он происходит очень нежно это не операция я вам точно хочу сказать вот у нас женщина которые мне слышали люди которые вместо хрусталика поставила шайбочку а я вам в прошлый раз не говорила она стала капать в оба глаза что чтобы сохранить свой здоровый глаз, который стал уже гибнуть, и там, на котором была операция, она говорит, я чувствовала, что там меня начало ломить. Ну, ломить не так, что тебе на скорой помощи, но какие-то процессы. Она чувствовала, что происходит, и буквально Ближайшую неделю, я говорю, все равно капало, и у меня легче, легче, легче, и вот э, восстановился тот глаз, который даже после операции не видел, э, там были только периферические, ну, представьте, как блюдце поставишь, и где-то по краям там что-то иногда видно, так вот это вот у нее от, отторжение прекратилось. Вот так работают флоревиты, очень нежно. Они не имеют побочных никаких эффектов, потому что это очень тонкого, нежного разведения флоревиты. Они, их можно применять всем взрослым, пожилого возраста, беременным женщинам, младенцам можно применять. У нас был такой момент, когда у ребенка были вот красные глаза, но что, в принципе, применяют в аптеках? Вы все знаете, это вот такие капли для детей, альбуцит там, или еще что-то. Но ну, Я так думаю, что они щипят. И в итоге мы стали капать ребеночку единичку. И, вы знаете, у него пошел гной. Пошел гной, пошел гной, но надо понять было, что это же очищение происходит. И мама смело все равно это делала. И у ребеночка очистились глазки, не применяя химических препаратов. Я думаю, что у него не только они очистились, там еще происходит иммунная такая защита, потому что уже клеточки такие здоровые порождаются. Поэтому ребенок уже инфекцию не будет воспринимать. Вот так вот, в принципе, работают наши виафтаны. Замечательный продукт. <coughs> что могу еще что сказать, что и не только клеточки порождаются, но и вся соединительная ткань, она тоже становится. Не такой грузный, не такой, как вот говорят восточные медики, как цемент. И что клеточкам даже невозможно. А клеточка, когда ее изучает, она вибрирует, светится и издает хорошую мелодию. Это вот такая здоровая клеточка должна быть. А если вокруг цемент, то ей, конечно, вибрировать и излучать света трудно. Но для этого появляются вот эти флоревиты, сигнальные молекулы. Это их называют божьи капли, капля жизни светящаяся капля молекула и она как раз является вот тем распорядителем, тем начальником, которые начинают все процессы омоложения, оздоровления и регенерации тканей. Вот, в принципе, так вот, чтобы понятно было, что такое флоревиты, что такое чудо капли для глаз, или что такое бальзамы ямсковых, иногда их называют. Аналогов в мире нет. Аналогов в мире нет и в ближайшее время, возможно, и не будет. Это очень дорогой патент, которого, за которого отдавали более 5 миллиардов евро с любой лаборатории в любом мире. Но это, я еще повторяю, российский продукт, сделан россиянами и для россиян, и по доступной совершенно цене. Допустим, я могу спросить, сколько стоит ваш глаз? Ну, одно того, что он стоит, допустим, там 30-35 тысяч, ну, допустим, максимальная а, цена... Но какие моральные и психологические моменты человек испытывает, идя вот на вот этот шаг, потому что, вы знаете, даже каждый глаз выздоравливает по-разному. В это многие обращали внимание. То есть один глаз вот так выздоравливает, и почему говорят, не капаете там одним и тем же инструментом в один и тот же глаз. И вот точно так же, совершенно непредсказуемо, происходит операция. Когда человек идет, там непредсказуемость, зависит она порой не от доктора. И один глаз может хорошо среагировать, а у другого может быть подняться глазное давление. Ну и все с этими за свои собственные деньги человек может получить еще хуже, то есть разрыв сетчатки атрофии зрительного нерва, и там уже удачи, как говорится, не видать с этим глазом. Поэтому очень часто глаз делают по очереди, не сразу оба глаза делают операцию. Но это уже тонкости, конечно. Я могу сказать, что те, кто меня первый раз слышит, что этим продуктом на самом деле Игорь Александрович позволял пользоваться, потому что патент есть патент, этот продукт есть, все ученые всего мира знают, что такое капли имского и они брали в свои клинике в клинике частные и если наши люди попадали в эти клиники вы найдете в интернете эту женщину когда он говорит вам здесь очень дорого вы найдете в москве капли имского но ну, где человек вот придет и где в какой институт его пустят, и чтобы там рассказали простой человек этого не мог сделать конечно и эти, да, эта продукция поставлялась в зарубежные клиники Германии, допустим, очень хорошо люди там восстанавливались, омолаживались, но это очень дорого. И вот я могу представить, если бы это в России не осталось, по какой цене это было бы, чтобы, как говорят у нас вот такие ученые, 3-4 месяца у вас новая печень, то есть ее не надо, почки, допустим, не надо их пересаживать чего вообще как бы очень плохо, только нужна дисциплина в этом случае. В этом случае нужен подход системный, нужна любовь к своему организму, который может дарить другим радость, пользу, здоровье. Если вокруг нас здоровые, счастливые, работящие люди, если они не инвалиды по зрению, они не в нагрузку, тогда, конечно, эти капли просто будут гармонию делать в семье. Человек не, дол, не будет там эти таблетки, которые все должны бегать этим родственникам, искать или еще что-то. Ну и вот такое открытие, вот эти капельки наши, они, еще я вспомнила, они активизируют стволовой отдел. Вот стволовые клетки тоже теперь не надо каких-то чужих себе там в чем-то поставлять. Они также несут очень хорошую информацию для нашего о, цепочки ДНК, вот этой белковой молекулы. Вот такая замечательная чудо капли гемсковых, вот, и открыла его женщина, и имя у нее Виктория, я как-то обращаю на это внимание, внимательно, когда смотришь на все вот эти знаки, все это не Потрясающие происходит. вещества, эти пищевые продукты нового поколения, они сокращают наше время, наши затраты на не что иное, как биотехнологическое сопровождение нашего организма.